Всем привет! Хочу вам представить суперсовременный, практически неубиваемый автомобиль Называется он ХБМ-2107 Хочу начать вот с передней его части Хромированной решеткой Металлический бампер, это не современная пластмасса Это настоящий металл, железо Суперсовременные фары, строгие, квадратные Современные системы освещения Видно даже, что творится за поворотом. Сквозь лес, сквозь гору, без, без разницы. Самовосстанавливающийся кузов. Допустим, вы попали в ДТП, делать ничего не надо. Дома лежите, курите бамбук. Сюда показываю. Он сам по себе восстанавливается. Делать ничего не надо. Пройдемте дальше. Не складывающиеся зеркала. Зачем вам складывающиеся? Они не сложатся ни в коем случае. Можно КАМАЗ с ними В автомобиле все сделано для функциональности. И с применением современных технологий. Возьмите даже вот диски. Они составные. Металлопластмассовые. Таких дисков нет ни у кого. В кузове все сделано для функциональности. Даже вот эти обводы, все сделаны в угоду аэродинамики, чтобы был меньший расход топлива. И главная фишка этого автомобиля, это снегоулавливатель. Человек просто занимается продажей снега. Кстати, очень выгодный бизнес. Это ерунда, что там Газпром акции покупают, что там. Что биткоины там что-то делают. Ты ерунда все. Вот. Просто ездишь, собираешь снег и продаешь. Нет, ничего лучше бизнеса. Давайте пройдем в салон. Этого роскошного автомобиля Внимание Кожаная обивка Это кожа Северного тюленя Пойманного на заре Вы такого нигде не увидите Даже в Майбах и такого нет Супер функциональная панель приборов Тут даже есть указатель давления Вашего мозга Вот он здесь находится Никто до сих пор не знает Для чего нужен этот прибор Но он здесь есть Климатическая установка имеет три положения. Хреново, пойдет почти хорошо. Часы швейцарские сверяют время по спутнику. Никогда вы никуда не опоздаете, если что. Также есть такая фишка. Вот видите, кнопка аварийки. Она выскакивает, вот, когда хотите поблагодарить или что-то еще сделать. Прям под руки вам. Она вот, видите, она мобильная. Она гуляет по салону. Ну-ка, стоять. Туда, сюда, туда. Вот она такая вот, кнопка такая хорошая. Что еще тут сказать? Секундочку. Обивка сидений. Обратите внимание. Комбинированная ткань. Яркий. Цвет сочетается с классическим. Вентиляция сидений. Вы видели вот такое? Это только в дорогих машинах такой есть. А здесь это как бесплатная опция. То есть день, то же самое. А теперь посмотрим на багажник. Смотрите, он у нас здесь автоматический. Открывается по желанию владельца. Вот я багажник, откройся. Видите, он открывается. Все. Он даже спасибо мне сказал за что-то, не знаю. Багажник, кстати, сам производит запчасти. Не надо ходить в магазин. Не надо ничего покупать. Видите, тут уже ступица почти новая лежит. Она уже этот как бы в процессе сборки. Не до конца еще собралась. Вот тяги уже собираются. Вот все, что надо, владелец говорит, вот мне надо тягу. Вот уже тяги уже начинают самое собираться здесь. Вторая ступица собирается уже потихоньку. Это умная канистра. В ней всегда есть бензин. Хоть сколько тут сливать, все равно бензин остается. Всегда он там будет, он сам по себе там как бы производится. Омывайка тоже самое, вот. Недавно видно слили целиком. Вот сейчас половину только выработала. Остальное потом выработает. Давайте пойдем дальше. Как я уже сказал, кузов автомобиля сделан исключительно в функциональном стиле. Вот это не подумайте, что это гниль или жавчина. Это вот... именно вентиляция салона умная. Управляется электроникой. То есть компьютер открывает, закрывает заслонки и все вентилируется. Ну, Про металлопластиковый диски я вам уже говорил. Но есть такая еще фишка на этой машине. Нигде такого не увидите. Это выдвижные поворотники. Вот смотрите. Он сейчас пока задвинут. И уже выдвинулся. Вот такая система. Где вы такой увидите? Нигде. Только в этом прекрасном, замечательном ХБМ-2107. Кстати, в данный момент автомобиль как бы десятый в семье. Он продается временно. Если есть желание купить, пишите комментарии, обсудим этот вопрос. Человек, который напишет самый интересный комментарий, будет хорошая скидка. Всем пока!